Не могу не искать толпе Только это снова не ты, Это снова не я, это все как всегда, ничего Если мы не будем вместе Никуда не деться Значит, это была не любовь Знаешь, если честно Замирать сердце В этой комнате так пахнет тобой Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Давайте Привет. я вас представлю. Привет. Привет. Мы потеряли, сядь, Ли, мы расстались больше месяца назад, ты до сих пор не можешь переключиться. Так они уже месяц как вместе? Я не знала. Мне правда не хватало такого друга как ты. С я теперь по гробу жизни обязан. Подожди, давай поговорим. Фай. Как значит Фай, фай все-таки, Диана? лучше. Ой, я знаю. Давай, за звони, все будет круто. Главное, что она тебя любит. Сколько понтов? Ты вызываешь меня на какой-то батл или что? Чувствую себя как на мясокомбинате каком-то. Он провел номер один фильм «Ужас», никогда не расстеляться. У меня нехорошее предчувствие. Ребята, это уже меньше, сейчас у меня похоже на Руку на белье!